Добрый день, мужские мужчины, сегодня будет необычный выпуск. Необычным он будет из-за того, что я поделюсь своими переживаниями и размышлениями по нашей игрушке. Во-первых, хочу попросить у вас прощения за свой больной голос, еще не до конца успел поправиться. Дорогие друзья, хочу начать с того, что мне грустно осознавать то, что проблемы с оптимизацией в большей степени затрагивают яблочные устройства. Я заранее проштудировал комментарии под фильмом, в котором говорил про нагревание и понял, что на андроидах более-менее все нормально. Были комментарии, в которых люди писали, что 11 и 12 iPhone греются после 20 минут игры. И в такие сообщения я охотно верю, потому что их было очень много. Хочется верить, что на iPhone и домофоны завезут оптимизацию во втором сезоне. Если этого не произойдет, то приличное количество обладателей яблок просто уйдут из игры. Кстати, были комментарии, в которых люди уже писали, что удалили игру из-за перегрева устройства. Эта проблема целиком и полностью висит на разработчиках, поэтому они должны предпринять самые решительные меры по ее исправлению. Но есть проблема, которую решить можем только мы с вами. Ни для кого не секрет, что разрабы поддерживают ютуберов и присылают им всякие ништячки в игру. И если что, мне ничего не приходит, разрабам виднее кому что присылать. В общем, мои коллеги имеют полное право осветить это событие, мол им прилетели плюшки от разрабов. Одно дело, когда ты пишешь по факту, то, что это персональный подгон, а другое дело, когда ты бахаешь кликбейт и вводишь людей в заблуждение. Да, я не спорю, не мне говорить об этом с моим кликбейтным контентом про. Пушки, которых нет в игре, но все же а Сейчас немного не об этом Я спускаюсь в общем, в комментарии под посты И ролики, в которых мои товарищи Рассказывают про подгоны И удивляюсь колоссальному невежеству Некоторых отдельных зрителей Почему эти люди считают, что Вот я Пупкин, сижу на жопе Поигрываю в колдушку Какого Хуана Аркадьевича Мне ничего не приходит Чуваки, алло, вы че Откуда такая непонятная агрессия Из-за каких-то пикселей и прочих Керни. Кинотворцы популяризируют игру в регионе и поэтому, как мне кажется, это неплохой знак внимания от разрабов. Не гони на весь мир, просто возьми и сам начни делать, если у тебя там что-то чешется. Теперь я хочу немножечко затронуть себя вот в каком моменте. Вы, дорогие друзья, все уже привыкли и знаете то, что я фокусируюсь на сетевой игре. По батл роялю в колдушке у нас и так хватает ребят, которые хорошо объясняют и показывают всякие приколюшки. Ну, конечно, еще я лукавить не буду, мне просто неинтересно там что-то делать. Пока что, надеюсь. Так вот, бывает я получаю комментарии, «Чувак, одни сборки и обзоры на оружие, неужели нечего снимать? Мне уже все это надоело». Специально таким людям я вот что хочу сказать. «Колда» — это военно-тактический шутер, в котором безотлагательным объектом внимания как раз-таки является всякого рода оружие. Тем более, как мы помним, я снимаю только сетевую игру. Поэтому как бы мне немного смешно читать такие сообщения, когда люди пишут, что «Я устал это смотреть». Так зачем смотришь, вот в чем вопрос. Если есть какие-то идеи, то нажимай запись, пиши сценарий, являй свое видение миру. К сожалению, люди начинают привыкать к хорошему, и им каждый раз нужно демонстрировать что-то более крутое и не похожее на прошлое. Это нормально, потому что у каждого из нас есть такие запросы к продукту. Я постоянно смотрю вот аналитику своего канала, канала своих коллег и понимаю, что мы сами, комьюнити, просто хороним игру в СНГ-сегменте, не давая ей развиться в полной мере, чтобы конкурировать со всякими стендофами, фрифайерами и так далее. Игра — это рынок, и чем больше будет спрос у нас в СНГ на нее, чем шире она разлетится, тем интереснее нам будет. Будут всякие турниры с хорошей поддержкой, организуется киберспортивная лига в СНГ. Не просто какие-то частные турики на 1-2 дня, а большая система с аналитикой, трансляциями, комментаторами и так далее. Понятное дело, может быть, меня сейчас прет, и я какие-то недосягаемые штуки говорю для СНГ комьюнити, но все же поднять эту тему стоит. Также я хочу сказать вам вот еще о чем. Ни для кого не секрет, что я организовываю всякие интеграции у себя в фильмах, за которые я беру чисто символическую плату, потому что сам когда-то начинал с этого и закупался давным-давно рекламами. Поэтому обязательно обратите свое внимание на хороший канал iKerly, на котором очень много фрагментов геймплейных фишек, еще к тому же фрагмуйки потрясающие присутствуют, и братишка iKerly специально конкурс у себя на канале организовал, чтобы я как раз таки о нем вам и рассказал. Так что обязательно сделайте Let's Go по ссылочке в описании. И все не так плохо, как могло показаться на первый взгляд после моего небольшого монолога. Я просто хочу сказать вот что. Давайте будем уважать чужой труд. Будь это новости в колдушке, может быть, растянутые на 15 минут, или же наоборот краткие на 5 минут. Будь это тесты с расчетами, формулами и числами, либо челленджи, там всякие в королевской Битве, пусть даже открытие ящиков и рулеток это все труд. И каждый труд, я считаю, должен оплачиваться. В нашем случае просто комментарием, может быть, луки, чем с подпиской, а может быть еще чем-то. Я просто вижу наперед тот факт, что при появлении на горизонте хорошего аналога колде, например, какой-нибудь Apex Legend то многие кинотворцы уйдут из колды. Просто потому что никому не хочется делать все впустую и зазря. Только мы с вами можем это все остановить, либо же оставить все как есть и просто ждать когда ваши любимые кинотеатры будут делать другие игры мне бы хотелось узнать что ты думаешь по поводу будущего развития колды в СНГ сможет ли она сместить папку и другие аналоги появится ли широкое киберспортивное движение и вообще расскажи как ты там поживаешь не болеешь еще раз прошу прощения за то, что пришлось слушать мой не самый здоровый голос, да и тематика сегодня неоднозначная, но поделиться своим переживанием и мнением мне очень хотелось. Спасибо большое, что ждете мои киноматериалы, что остаетесь со мной до конца, чуть-чуть подлечусь и снова в бой. И с вашего позволения опять старый трекич поставлю, потому что пока что не могу исполнять новые. Спасибо за внимание, ребят.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 Я так люблю колду, балдежную игру, И как обычно в рейд залетаю, Там встречу игроков мужийских мужиков, Меня узнают, привет отправляют, Я так люблю колду, балдежную игру, И как обычно в рейд залетаю, Там встречу игроков мужийских мужиков, Oh, oh, hey, oh. I feel like a monster. Я так люблю колду, о, игру